Это калиос, не знаю название. Считается, что калиос однолетнее растение. Название неправильное. Вы не понимаете, в чем дело. Правильнее назвать не зимостойкие или не холодостойкие. То есть, если оставить, хоть укрывая его, хоть не укрывая, он все равно погибнет. Ну, почему однолетний? <с Like> не понял. Ну, вот я занес в дом сегодня сколько? 11 декабря. Стоит прекрасно. Вот я начеренковал сейчас его, и вот такой бутылки буду разм... размножать на укоренение. Никогда не видел. Обычно женщины же занимаются этим делом. но а естественно, что голова немножко хуже соображает, чем мужчин. Ну, такая бутылка, без всяких целлофанчиков. Вернее, две бутылки. Не знаю, остатки нашел. Вот они стоят там. Чуть-чуть водички. Они прекрасно укореняются. Это почти сорняк. Вот, между прочим, вот этот калеус я посадил летом, э, в конце осени. Вот такая вот шапка была огромнейшая, огромнейшая. И на солнце он становится ярко-ярко-красный. Вот. А если такая полутень, вот тут по краям зеленая, а внутри опять красная. Ну, может, еще красивее. Ну, когда очень ярко-темно-лишневая такая тоже цвет хороший. Вот и все. Какой там однолетний? Буду размножать. Сейчас еще вот на черенку я думал... Mm. Ну, пять штук отрезал, думал, может хватит. И, да нет, думаю, как бы и еще подрежу. Потому что, может быть, что-то не, не пустят корни там. А мне ж надо к весне готовиться, к торговле. В вот в таком состоянии. Э, гипиастром был вчера. Э, стоял на окне и все вот так вот на.. Как ну.. Прильнули, поэтому я их выравнивал. Этот вообще был вот такой согнутый. Согнутый. Сейчас вот видишь, под лампу пошел. Вчера обнаружил паутинного клеща впервые. Смотрю, паутинка. Это уже вечером было. Отсюда сюда, паутинка. Думаю, ну надо снять. Начинаю снимать. Опа, а что на руке? Эй, побежал, побежал, побежал. И вот я начал все их обирать. Вот так вот обирать. Ну тут их немного. Я не хочу и химией пользоваться. Вот так просто собирался никогда в жизни не было никогда вообще почему ожили не знаю это он у меня несколько месяцев вдруг не с того ни всего паутинный клещ появился хоть я впервые увидел его ну и ладно сейчас вот прошел пошупал нету вот так он освещает середину Середина. Середина это хорошо освещать но он какие стороны темные поэтому я их лампу Разные варианты. Лучше всего, конечно, вот такую лампу светодиодную. И специально для цветов. То есть, чтобы синий и красный был цвет. Ну я извиняюсь, она дорого стоит. Ну, и это тоже дорого. Ну просто эти лампы были у меня. Вот. А куда их не использовать? Пусть лежат новую покупать. Дать нет уже буду использовать эту, пока не заработаю на новую. Это я перевесил лампу в крайне левое положение. Вот так вот. Прекрасно тут довольно-таки хороший световой поток идет. Нету прибора, к сожалению. Но надеюсь, когда-нибудь будет, чтобы померить, сколько тут люминов. Это вот вечно цветущая бегония. Ну, думаю, тут неплохо. Во-первых, тепло. Вот это у меня э -э, хризантема. Заявленная высота 70 сантиметров Хочу ее вырастить Вот такую небольшую Поэтому горшочки маленькие Вот таких, больше не буду Но что она задумала? Она задумала делиться Ну в принципе это неплохо Неплохо Сейчас надо калием фосфором э, поливать И наверное буду использовать Все таки золу Мне вообще хотелось э, Одного э, Сорта растений Вообще весь стол заставить и вот так рядами, допустим, этот ряд поливаешь водой, в которой настоялись шкурки банана, в этой, допустим, агриколой, в этом ряду поливаешь золой, в этом, допустим, ивовой водой, в этой алоэ, это мед, это дрожжи. Но так как было, чтобы было все объективно, это все должно быть цветами одного сорта в одно и то же время посажено чтобы были одинаковые условия просто э, обращать внимание на полив то есть что используешь чем поливаешь и как оно растет и смотреть а так что тут у меня чего только нету там смородина тут декоративная лист на бегоне причем в разном состоянии вот это я по-моему два дня назад пересадил в таких маленьких стаканчиках было но смотрю уже уверенно растет чуть ли не на пол сантиметра за два дня выросла вот это газание, наверное, загнется. Был большой куст, что-то сох, сох, сох. Я смотрю, блин, пришлось поделить, рассадил по горшочкам, она продолжает вымирать. Ну, может, остановится, вымирание отойдет. что-то я пессимистично так отношусь к этому делу. Если начался процесс, уже, блин, ничем не остановишь. Вот декоративно-лиственная бегония а вон ту уже можно и продавать вон ту если смотреть по нашим магазинам ну рублей за 350 наверное можно продать это тоже, ну вот интересная допустим раскраска с белыми пятнами и темной окоемочкой это у меня фиалка не знаю что будет, о, детки деточки с листа пошли это я вчера рассаживал тут очень много деток а эти листы как были? Ну, просто некогда мне заниматься. И... Дальше вот это глоксиния. И... Ну, вот это-то прекрасно чувствует. Я смотрю, немножко по миллиметру начала расти. Начало расти, и это хорошо. но ну, вот это вот все. Пипец ей. А вот это, вот если кто знает, подскажите мне, как это называется? Я его поделил вчера. Ни с того ни с сего обнаружил не подписано, не, непонятно, что это. И то ли зацветет, то ли не зацветет, непонятно. Мне что? Вот гипиаструм, Мне нравится, э -э хоть малая схожесть, но она, если зашла, так уже хоть поливай, хоть не поливай, <с <eclipse> <с <еще> железная. <с whistle> хоть холодно там на подоконнике было до плюс трех, ничего. Вот она. Это просто здесь я уже сделаю как бы идеальные условия. Допустим, да, растет. Вот Недостаток освещения. Сейчас у них температура э, меньше 20 не опускается. И еще я посмотрю. Э, смотрю. Вот здесь вот этот стол. Чем хорош? Можно в принципе и без стаканов садить. И на проращивание. То есть лежа положил. Вот даже вот можно здесь земли насыпать. Прямо здесь. Но я не сторонник этого просто вот такой взять целлофановый пакет насыпать туда земли прямо здесь вот разложил да и все и пусть оно черенки приживаются это видео для тех у кого так же как и у меня не получается в данном случае роза у меня никогда не получались с розой там проращивать в воде салфетки, методом бурита в газетке и ничего не получалось вот получилось как вот такая старая кастрюля. Засыпал старыми опилками. Потом водой залил, перевернул, отжал всю эту воду, воткнул туда вот такие череночки. Вот такие вот. Они большие, там, ну, с ладонь. Вот так вот там, сантиметрами мерить не стоит. Вот, и сверху накрыл стеклом. И все это стояло с 16 сентября. мне меня там профиль забор из профильного металла в тенечке ну, и все стояло стояло вот прошло три месяца ну, вообще не смотрел единственное что летом выходил тут стекло было смотрю запотело я его не проветривал просто переворачивал да и все чтобы вот этот конденсат не капал туда какие замечания замечания хорошие почти 100% схожесть ну, не то что схожесть а и не то, что калус появился, а корешки появились вполне солидные. Что, плохие корешки? Да нет. Просто и не смотрел даже. Ну, некогда было, ну, к сожалению, да. Вот могу пока. Ну, это самый большой, вот, на, на сейчас. Потом, ну, вот, калус, согласен, калус. Ну, и не буду... Вот так вот, корешочки. Ну все, у меня такого результата никогда не было. В воду ставишь, ну почернеет, да и все. Вот типа как вот этот. Почему вот такое произошло? Не знаю, может больше воды было. Вот в таком состоянии я в воду окунал. Стояли где-то вот так вот опущенные и все, и погибали. А это прекрасно. Что хочу сказать по замечаниям. А зачем листья вообще оставлять? Ведь все листья, сколько я не пользовал, они от, а, облетают. Просто засыхают и отлетают. Потом растут. Типа новые. А все листья, которые оставляешь, они облетают. Зачем их оставлять? Значит, жизнестойки ничего не пропало. Именно, ничто не пропало. 99% укоренения. Еще хочу добавить. Вот таким же образом... Меня буду садить и виноград, и смородину, и все что угодно. То есть под стекло. Я куда-нибудь в теплое место. Почему получается, не знаю, в целлофановом пакете ничего не получалось. Это как метод. То есть корни вот такие отросли у любых черенков, у любых хоть яблони, хоть груши. Я считаю, свою у розы укоренилась таким образом, значит любые черенки будут укореняться. Ну вот еще вдогонку. Все черенки достал. Из 11 черенков только один пропал. Довольно мощный. Я, я не знаю почему. Вот. А добавочка такая. Никакого корневина тут не было. Никаких стимуляторов роста. Никакой обработки земли. Я сюда ничем не обрабатывал. Никакой химии. И э, термообработка. не кипятком ничего не пролетал, не проливал. Воткнул да и все. И вот. Понимаете, не надо вот за уме какой-то толкать. Ну, конечно, оно хуже не будет от того, что там какие-то процедуры делать. Хуже не будет. Но вполне возможно, что эти процедуры ваши, которые прописаны, всеми мастерами там прописываются, они ничего не дают. Так просто, как руками вот шевелят, дополнительное шевеление рук и трат денег. И все прекрасно без корневина что корней нету что ли покажу как это корней нету. вот это что не корень что ли я не знаю сколько сантиметров что не корень что вот это не корень а вот это что не корень я хочу кстати из них вырастить низкорослые розы для комнаты поэтому буду садить маленькие стаканчики прямо сейчас изначально все там потом пересаживать все в курсе, что размножат яблони и так далее, груши там, да, воздушными отводками. Я видел на ютубе один э, парень размножал розы воздушными отводками. И <coughs> вот здесь у него был целлофан с землей. А у меня земля будет на другом. На этом хочу попробовать вот так вот кору ободрал. Ну, то есть снял. Вот, сейчас попробую салфетку приложить. Ну, что-то типа метода бурита, А потом оберну целлофаном. По идее, здесь должны корешки пойти. А потом я его так обрежу, и вот этот вот у меня уже будет роза как бы готовая. Дальше в этом месте тоже процарапал. Это бананом верну, то есть прищепка, и потом целлофан оберну, чтобы не пересыхала. Вот так это выглядит в конечном виде. Получилось у меня, не получилось. Подписывайтесь, узнаете. Думаю, раньше, чем через месяц разворачивать смысла нету. Некоторые вот так или веревочками заматывают. Ну, скорее веревочками. Ну зачем? Ну, прищепка раз и все. Развязывать их, завязывать. Довольно плотно, герметично. Вот в двух местах прихватил. Вот здесь на салфетку взял. Салфетка обернул, типа метод Бурита. Но от метода Бурита просто черенки отрезаются и все. Тут должно быть быстрее корни появиться, потому что корневая система-то целая. Когда черенок отрезаешь, уже корней-то нету. А тут корни есть, они идут сюда. Тут влажная салфетка, правильно. Целлофаново вернута, Влажность э -э и влажный воздух, и влажная салфетка, и плюс соки корневые. Должно вот, воздушными отводками намного быстрее все это корневая система образовываться. Ну, посмотрим. Четыре часа уже становится... Темнее, плохо видно, поэтому лампа вот так вот у меня не посередине, а сюда вот присвечивается. Она может и так быть, и посередине, и на тот край. Ну да на будущее, когда тут все будет заставлено цветами. Вот у меня посадочный материал, нарезал черенки вот в таком виде. Вот они идут. Вот, а дальше объясняю следующее. Рекомендуют нижний срез сделать не ровно, а под 45 градусов. Почему? Потому что, когда вы делаете, ну, допустим, на этом показать, ровно вот эта вот площадка получается такая, да? Вот. И вот отсюда калус выходит. Вот по окружности. Где кора. Вот. А потом уже из этого кауса корни появляются. Вот. Отсюда, если сделать косой срез то вот эта вот площадь выхода калуса получается ну больше чем когда у вас ровный срез а теперь вопрос а можно ли сделать вот эту площадь еще больше а почему никто не делает ну можно жить сделать вот так вот кора просто обдирается вот так вот ну я ободрал на сантиметр э -э вот при такой толщине э -э Оптимально ее на три раза То есть Тень мешает С одной стороны, потом немножко отступил Еще немножко, потом еще немножко отступил Если у вас Черенок этот толще То можно и на 4 и на пять раз Ну такой можно и Не знаю, на 5 наверное раз Процарапать, вот и все И вот смотрите, или тут какая площадь Посмотрите, да, выхода калуса. Или, или даже вот На этом срезанном ну, тут, конечно, больше. Вот. А еще момент. Садят ли в торфяные таблетки что-нибудь? Ну, садят. Вот. А кто-нибудь в бананы пробовал садить? Я, допустим, не видел никогда. В банане тоже много микроэлементов. Вот сейчас я вот так вот воткну. Вот. И целлофанчик, чтобы не пересыхали бананчик. И вот два штуки на пробу. А дальше еще. Вот хлеб что-нибудь содержит? Ну, содержит почему туда никто не садит я ни разу допустим не видел кто видел дайте ссылочку его конечно нужно намочить чтобы не сухой был черный хлеб белый хлеб у нас есть невозможно если во-первых когда ешь он какой-то пресный и невкусный вот подразумеваю там вообще ничего нету а на следующий день вообще крошится и, и вообще лучше выкинуть вот а черный нормально вот он не крошится он как ровный рез и думаю там больше микроэлементов вот я намочу его да и опять также воткну сюда, как в торфяную таблетку, и опять замотаю целлофаном. Вот. И посмотрю. В земле дело в том, что в земле у меня-то гниют они все. Это же не от хорошей жизни эксперименты. Просто хочу добиться большего выхода. Я не хочу 100%, потому что это идеализирует. И зачем? Пишет. Вот у нас выход 100%. Да не может быть 100%. Один раз 100% получится. Только случайно не может быть 100 процентов вот хотя бы ну повысить выше 50 ну скажем если 80 процентов выход будет то лучше ну, он у меня сколько черенков также попробую вот э, не с не адресневевший ну, я конечно знаю, что нужно с адресневевшей черенки брать розы вот, у которой шипы так отламываются, а это аж мягенькие, как волосики не отламываются. Попробую сам посмотреть, что получится. И потом еще сниму видео. Вот. Потому что я вот смотрю, я верю своим глазам. Мало ли что там что-то сни снимают или говорят. Причем снимают, а мы вот так делали, делали, а где конечный результат? А его нету. Вот. Вот. Вот так вот обрезают и оставляют тут Пару листьев. Но у меня все листья осыпались. Все. Всегда. А зачем их оставлять тогда? Они вообще не нужны. Зачем? Главное калус. А потом даже не калус главное. Калус-то калусом. Чтобы корешки пошли. Вот. А потом уже их в землю переносить. А смысл какой в землю переносить? Земля-то сыра должна быть. Ну, загниет он там, да и все. В земле должны быть корешки. Вот когда корешки... Вот тогда в землю можно переносить по той причине, что корешки уже выполняют функцию насоса. Начинают впитывать вещества из земли. И уже ваш стебель не загниет. А если тут корешков нету, вы его туда, да хоть я воду опускал, хоть землю, все равно он чернел и пропадал. Благополучно. Поэтому вот я пользуюсь свои варианты. Еще вариант есть. Ну, салфетки можно. Можно в банановой кожуре. Вот так вот завернул вот на прищепку возьму вот точно так, вот сейчас я буду на вот этих срезах, потому что никто не делает ну, может я не видел, но ну, не видел я этого, честное слово не видел, поэтому и снимаю ну конечно сниму продолжение, а как же хм, еще бы потому что э, как бы я ютубом недоволен, за два года я не набрал тысячи подписчиков не то что тысячи подписчиков, а да и то Тысяча подписчиков бы не нанял не, э, Себе э, Не получил Это Благодаря там э, Песням вот, На которые были авторские права и, В общем я вынужден был удалить Иначе мой был за... канал закрыли вот. Я не набрал 4000 часов Ну и все Я не могу монетизировать А зачем монетизировать? А вам что, деньги не нужны? Вот и мне нужны. И на развитие вот этого цветочного бизнеса. Вот, кстати, я бы, если бы были деньги, пошел сейчас в магазин и купил Венерину мухоловку. Вчера захожу в магазин. Она этого, боже мой, привезли. не Только в интернете видел ее. Я говорю, ну-ка, как испытаю. Вот она берет там ручку, сунула туда в этом самом... Она хлоп цветок и вот так вот реагирует да вообще бесподобно я бы взял вот такой небольшой цветочек, я не знаю ну, вообще небольшой, сантиметров 10 и там несколько этих мухоловок ну я извиняюсь, цена 900 рублей фу, сегодня думал, думал не, дороговато, пока еще по финансам не готов к этому потом еще там цвет азалия была очень красивая Прямо вся в белых цветках и по, по краю, ну каемка такая розовая, ну, бесподобный цветок. Почитал как его размножать, ну говорят капризная, прихотливое растение, нужно за ней смотреть-досмотреть, но когда э, э, начинает цвести, если конечно все благополучно получилось, там вообще шикарно выглядит, шикарно, прямо вся в цветках ну примерно как роза такая же красивая поэтому ну опять цена кусается 650 рублей да вот размножается также о зале черенкованием ничего сложного главное чтобы не пропали черенки просто думаешь возьмешь за 650 рублей начеренкуешь оно пропадет были бы деньги лишние Тогда можно было экспериментировать. Вот за этого я и хочу монетизировать YouTube, чтобы появились эти денежки, хотя бы какие, и пускать их чисто на развитие. Пошел, нравится, взял и размножаю. Потому что из семян многое не получается. Не знаю, как у вас, у меня бывает 100% вот э, не всхожесть. Смотришь, хороший цветок, интересный, нравится тебе. Берешь, садишь семена, что только не делаешь. Нету, вообще ни одно не всходит. Я не знаю, есть такие люди на ютубе странные, у них все всходит, все хорошо получается, все прекрасно. А я думаю, у них тоже не получается, просто они это не снимают. А снимать-то надо, чтобы не вводить людей в заблуждение. Ну, там сплошь и рядом. Я не знаю, как, как это у меня все не всходит, а у них все всходит. Ну, не бывает такого. Ну, одна же пачка, что-то. Температурный режим. Ну, какой нужен температурный режим? 20 градусов, 25 какой нужно 28 любой можно сделать освещение ну вот тебе освещение Какое нужное освещение сколько часов ну поставь часы Что, поливать чем поливать сейчас магазинов все есть не растет ни хрена очень много попаданий в дырку от бублика и вот на сегодня сейчас моя задача вот это все поставить на укоренение вот, я даже так сделаю, половина вот так вот сделаю, по моему методу, то есть сантиметр, а половина нет, чтобы хотя бы результат более-менее явно был, просматривался, и посмотрю, вообще, это вообще работает, этот метод, или не работает, особенно в бананах, интересно, как торфяная таблетка воткну, и посмотреть, что из него выйдет, а вдруг получится, а? Видите, шкурками бананов поливают розы. Ну, вот, нарезают их, потом наставят в воде. Вот, забыл, сколько суток, и все. Во время цветения поливают. Там такая пышная растительность. И это я видел на иностранном каком-то канале. Слов непонятно, но видно, что он делает, как полил вот такими шкурками свои розы там вообще такая пышная растительность ну вот я хочу прямо в банан посадить вот там микроэлементов хватает вот ну можно и в шкурки посадить а что в шкурках в шкурке больше микроэлементов и полезнее на для всходов чем сам банан интересно мы шкурки выкидываем может наоборот тогда шкурки есть а внутренности бананом ой то есть этим розом давать наоборот чтобы, ну если это такое полезно никто не ел и вот э, видел что люди едят шкурки от лимонов делать им нечего лимона мало что ли еще шкурки едят вообще кошмар какой-то вот ну никто не пробовал Эй, там кто-то меня слушает на том конце шкурки от банана не пробовал Попробую. Если носа нету, то напишешь мне в комментариях. Я тут подумал, надо снять, что у меня получается. Вот такая вот картина. Вот. И еще я вспомнил, что проращивайте, розы проращивают в картошку. Глазок выковыривает и туда высверливает дрелью дырку и ставит туда черенок вот ну некоторые просто втыкают без этой сверловки <northern> <C�les> um, у меня так получилось ну в картошку оказалось что все это ерунда у меня тоже ничего не получилось вот а так я я не знаю я не гарантирую сто процентов просто кто подписался тот увидит что получилось я вам сто процентов обещаю вот сегодня 11 декабря, ну, можно засекать, сколько прошло, и получилось или нет. Ну, если я начал снимать, то надо снимать до конца, то скажите, что-то там дернулся и в кусты. Вот так у меня выглядит общим планом, да. Там кору ободрал где-то на сантиметр, на полтора, в трех местах внизу, обернул шкуркой банана, я эти бананы давно ел они просто в пакете лежали хотел их наверное, замачивать да там еще остались в воду бросить чтобы потом поливать ну что-то лежали лежали вот решил применить вот так вот дело в том что если у вас бананы свежие также не отмотаешь а сейчас они полежали они вялые спокойно заматываются прищепкой чтобы не заморачиваться щелк все время время время время вон еще столько уже вечереет надо вот а потом что опять же не заморачиваться целлофановый пакет верху утлом завязал или опять же на прищепку или на скотч и все что там было воздух был а листья не нужны я не знаю зачем листья листья они потом сами отсыхают и отваливаются уже пошел седьмой час, вечер Вот в таком состоянии я Заканчиваю работу, иду ужинать И дальше заниматься Вот, А дальше хочу информацию сказать Которая касается всех Я хочу, чтобы все услышали Вот сейчас по радио передали Значит, россияне за 2020 год Потратили, вдумайтесь 63 миллиарда рублей На покупку поддельных кроссовок Вот мне, как Бывшему предпринимателя. Хочу, вот возникает вопрос, а зачем тогда онлайн кассовые аппараты? Ведь э, их водили именно с этой целью, чтобы не маркированную продукцию поддельную не пустить на рынок. Вот. А в продолжение могу сказать, если есть на такую сумму купили кроссовок, вот, то и поддельный алкоголь. Нет, ну вернемся, обувь, да, ну одежда тоже поддельная, тоже купили, тоже покупают. И я с самого начала видел и понимал, что эти онлайн-кассовые аппараты, это как узаконенное выкачивание денег у предпринимателей. Понимаете? Узаконенное. Они там не тысячи рублей стоят. Вот. И потом их обслуживание тоже в копеечку все это вытекает. И ради чего? Ради того, чтобы кто-то просто набивал карман. Еще раз. Онлайн-кассовые аппараты нужны были для того, чтобы кто-то набивал себе карман. Вот и все. И ничего вас они не защищают. Ничем. И вот еще момент. У китайцев берут да все берут а там ничего нету никаких штрих-кодов сами где-то берут то ли в интернете то ли где я не знаю я уже далек от этого я уже пару лет завязал с этим делом потому что но ну, не нравится мне вот это вот наглое выкачивание денег не нравится ну, и торговля упала конечно где-то берут эти штрих-коды наклеивают для того чтобы пробивать по онлайн кассам пород короче и, и кассовый аппарат нужно купить и эти штрих-коды где-то купить распечатать и обслуживание этого онлайн-кассового аппарата и еще вроде бы как он три года потом нужно заменять то есть опять платить вот узаконенное выкачивание денег а никакая не защита